Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва-Бухара, ушел на второй круг в аэропорту Внуково. Ранее стало известно, что Суперджет возвращается в аэропорт из-за срабатывания датчика неуборки стойки шасси. Почти два часа он вырабатывал топливо в зоне ожидания.